всем привет компания на газу приехал к нам автомобиль бизнес-класса рено талисман 2017 год мы будем устанавливать предпусковой подогреватель бинар непонятно как он вообще в бизнес-класс ездил без подогревателя комфорта никакого же зимой на улице холодно и мерзнуть Теперь мы установим подогреватель кнопка переключения будет вот здесь работа в процессе идет демонтировали обвеску небольшую бампер и котел уже подставили на место вот так это все встало встало без Использование дополнительных шлангов, все в штатные шланги встало, все с хомутиками самозажимными, бежать нигде ничего не должно. Все красиво, надежно. Теперь владелец будет запускать автомобиль в любой мороз, сразу приходить, быстренько прогрелся. Пришел в теплую машину, сел и все. Вот, вот теперь это будет бизнес-класс, комфорт и надежность. Под капотом места нет. Приходится снимать бампер и за левую фару ставить вот так получается. Таких машин достаточно, очень мало ездит. К нам вообще вот первый раз приехал конкретно этот автомобиль Талисман. Если есть вопросы, пишите под видео. Всем пока!